Храняемся. Так, вот это вот, вот падлов можно загасить, а ч так? К Я отлично. отлично. Так что у тебя есть? Патроны для дробовика. Ну ладно. Хоть что-то. Охренеть их здесь, ты смотри. А ч у меня так медленно -то? Матри... Матрицу включил. Окей. пти, пти, мать! Я, конечно, зря сейчас цветов потрачу. Очень зря, мне кажется. Надо было... Нам. Надо было дробаш бы выбрать. Так, окей, так ка я сейчас. Так, а здесь не пройти? Бляха, не прикинь, прикинь, не прикинь. А здесь я пройти смогу? Это, да в смысле? А ч, да что такое? Почему он так медленно, короче, начинает бежать перед домиком? Сколько уже? уже? Там я не смогу пробежать, потому что там... Я зря сюда бегу жесть Да в смысле? Игра вообще так трешует жестко Я не смогу, наверное, убежать, то что здесь бляха. А, нет, смотри, я смогу, наверное, убежать. Хотя, хотя фиг знает. А, сюда иди. А я. Да в смысл И смотри, в... вечно подмога, вечно по три штуки. Такая дичь, просто дичь. Ну, умирай еще? Просто жестко, жестко. И когда, короче, они начинают зомбари, короче, бежать на тебя, что-то начинается все так притормаживаться. Так, погоди. Дай. Я нажал назад! В смысле? Я не пробегу. Да. Жесть. Просто жесть. Она еще и траванула. Не прикинь, у меня ничего не осталось. Ни патронов, ни хрена. Че и траванула, падла. И здесь я не пройду. А нет, смотри, огня нет. Ну, хоть не траванул. Да в смысле? Откуда ты здесь взялась, падла, собака? Я не знаю, как я, я не знаю, как я буду сражаться, короче, с этим, с боссом, потому что на, по-любому, еще с боссом сражаться. Выходи, выходи, да. Да ладно! Годи, у кого-то что-то есть. Вот у этого, что ли? Ты прикинь, ему... Мол... Да ты прикинь! Вот у этого. Ну ладно, хилка. Да уйди ты! Какие рамки не лезешь. Я куда бегу-то вообще? А, ну нет, я правильно. Теперь мне сейчас выйти. Вытяну... Да, все, отлично. Я сейчас вниз. Как раз вот здесь где стоит зеленый. Бегом-бегом, отлично. Вот зеленых и получается бежать, а вот остальных... Так, а теперь надо прямо. А, -а, -а! ты смотри, ты смотри, что творится, а? Ты ля смотри. обижать их не получится, застопорило. прикинь в знобаре, короче, надо. Боже. Зомбаря надо по три, короче. Выстрелы, прикинь. С этого, с гранатомета. С гранатомета три выстрела в зомби! Да ладно! <смех> в смысле? Тут сейчас опять араба будет стоять, наверное, по-любому. Тимать а стоит, смотри, красавец! Стоит! Ублюдок! Усиками своими усиками. И он травит, короче, прикинь? все все все все все я не знаю как его бить Жесть Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Нет, да все перепутал, бляха у меня опять, меня опять выстрелов, короче Внезапно мост выпрыгнул из темноты и схватил Люси, швырнул ее в море не могу поверить, Леон, здесь-здесь, я за ней. Леон остался ждать Берри. Вместе они вытащили Люси на палубу. Тише, малышка, теперь все позади, дыши глубже. боже, снова. Позади Берри и Люси стояла еще одна Люси. В чем дело? Люси, это я. Нет, это я, Люси. Вы обе не с места она врет, Люси я, Бери вот, смотри Люси отцарапала руку ножом, в кровь была красной. отличная идея Люси глаза в ней она превращается в монстра Фу, бля. вот это заму... все Я не знаю, как с ним бороться Все, капец Как с этим бороться, как это проходить, я не знаю Понятно, понятно, понятно. Бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла. Быки. Четыре патрона ему мало патрона ему мало. Это все? В смысле? Надо, надо как-то переигрывать, наверное, потому что это... Ну, это как это проходить? Так, я, я сэкономил, короче, немного патронов, пробежался по новой, там, загрузился, короче, пробежался по новой, вот, и... сэкономил немного, короче, базуку и гранатомёт немного сэкономил. Почему он смотрел? Он начинает целиться, короче, этот еще не подошел к нему, он начинает целиться и как бы я как столько промазал, короче, С момента. Да бляха! Все. 6. А, здесь еще винтовка. брось на грани. <laughs> Бежим. Бежим, пока еще есть шанс, скорее. Берри, Леон и Люси наконец спустились на подлодку. Похоже, Старлайт идет ко дну. Они смотрели, как Старлайт тихо уходит в холодную пучину. Вот, Антлайн Атлантик. Кажется, мы сделали это. Ага, Люси, похоже, мы плывем домой. Глэри, как много это для меня значит? Рука царапина, не исчезает. Да, и в ушах больше не звенит. Это значит, я нормальный. А, я нормально... Нормальной утратив дар. Ребята, я свяжусь со штабом. Штаб, это ли у вас задание выполнено. Держим путь к э, дому? В смысле, смотри... Да ладно, в смысле? И конец, ты видал кровь? Короче, у Леона была зеленая кровь. Смысл? <реклама> <реклама> Прикол. Все, да? Получилось. Thank you for play. У Леона вселенная кровь, короче, Леон зара заражен или что, или это не Леон, короче, что-то, если а, игра имеет, короче, как вот, ну, а, связь с сюжетом, да, с, с, ну, с основной серией, то значит, получается, Леон, а, ну, как, заражен в нем, что ли, это, что-то я нифига не понял. Ладно, ваши догадки пишите в комментариях, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, с вами был Валерий, всем пока!